Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика. Сегодня вяжем вот такие вот носки. Немного усложняет тот способ, который мы вязали. Но, по сути, это не очень и сложно просто немного вывяжем пятку так нитки у меня основные фиолетовые 50 граммов 133 метра Это 266 метров 100 граммах довольно тонкие и остатки вот таких вот бордовых начинаем мы с резинки как и в прошлом случае и набираю я 42 петли 42. Делаем узелок, как обычно я делаю. Вот они 42 петли. Далее вяжем резинкой 1 на 1. Чередуем цвета. То есть сделаем вот эти две полоски. 1 лицевая, 1 изнаночная резинка. Лицевая, изнаночная. И второй ряд тоже резинка по узору. Далее меняем нить на бордовую, либо на ваш цвет. И вяжу бордовой нитью 4 ряда. теперь смотрите дети два ряда я провязала фиолетовой 4 ряда бордовой снова два ряда фиолетовой и 4 ряда бордовой далее буду вязать фиолетовой нить вот смотрите девчонки провязала я две полоски по 4 ряда между ними по 2 ряда и здесь вот у меня 16 рядов резинки всего я вам скажу сколько у меня резинки но это уже на ваше усмотрение вы можете 10 сантиметров вы можете вязать больше меньше тоже как хотите далее я перехожу на платочную гладь то есть все петли лицевые и далее вяжу лицевыми петлями так вот смотрите провязала я платочной вязкой 16 рядов 4 сантиметра и далее мне нужно закрыть по бокам по 10 петель для этого в начале ряда ряда закрываю 10 петель 10 вот они теперь вяжу до конца ряда Провязала до конца ряда. Теперь поворачиваю и закрываю снова 10 петель. И в центре у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 петли. И вяжем нашу центральную часть лицевыми петлями. Вот эту продолжаем так продолжаем девчонки вот смотрите моя ступня моя нога центральная часть у меня 13 сантиметров видите вот они 13 сантиметров сама ступня у меня 24 сантиметра то есть 24 минус 11 дети минус 11 то есть вы мерите по своей ступне если у вас 25 отнимаете минус 11 то есть длина ступни минус 11 сантиметров для простоты расчетов. Теперь я беру, будем делать мысик. Здесь я уже нить буду обрезать. И при, привязываю бордовую нить. И вяжем два ряда бордовой нитью. третий ряд третий ряд будем делать убавление после кромочной в начале ряда снимаем кромочную провязываем две вместе и в конце ряда перед кромочной точно также и здесь вот смотрите 2 вместе и последняя кромочная далее второй ряд без изменений третий ряд снова убавления в начале и в конце ряда перед и после кромочной то есть в каждом лицевом ряду у нас убавляется по 2 петли таким вот образом мы убавляем наш мысик третий лицевой ряд убавляем и так далее продолжаем убавлять в каждом лицевом ряду вот так вот это выглядит девчонки 1 2 3 4 5 6 всего 6 убавлений на спицах у меня осталось 10 петель теперь я буду делать добавление то есть точно так же по тому же принципу я буду добавлять в начале ряда после кромочной воздушную петлю и в конце ряда перед кромочной воздушную петлю изнаночный ряд без изменения лицевыми петлями вот так вот воздушную петлю я делаю кромочную и так 6 раз пока мы не восстановим наше полотно 22 22 петли снова добавляем так вот продолжаем дальше вот смотрите восстановила я мои 22 петли так вот это выглядит и снова возвращаясь к фиолетовой нити вижу ровное полотно фиолетовым цветом вот такую ровно такую же часть сейчас я вижу вот смотрите мои хорошие я полностью повторила вот эту вот часть видите вот эта фиолетовая часть у меня одинаковая и вот эта часть одинаковая то есть так как я вот от этого момента провязала это вот оно у меня повторилось. теперь еще два ряда как бы дополнительных я провяжу без добавлений платочной вязкой теперь все петли закрываем вот это и все теперь нам осталась сборка и все у нас готово закрываем все петли вот и все девчонки вот такая вот смешная конструкция у нас в этот раз получилось теперь будем сшивать вот смотрите определяем лицевую сторону где нет вот этих соединений двух цветов. Сшиваем сначала вот эту вот эту вот часть, сшиваем для начала, то есть заднюю часть носка. Вот если у вас здесь по длине нитку при наборе вы оставили, то можете сшивать ее. Я что-то. Так сшиваю я до конца. Вот смотрите, сшила я. Теперь здесь немножечко проделаю нить, чтобы не болталась Следующим этапом мне нужно пришить, смотрите, хорошенько сопоставить уголочки отсюда и сюда. Пришить вот эту вот часть. я пришила к этой задней части видите вот эту как бы пяточку вот он складываем вот так вот пополам совмещаем вот этот угол со стыком цветов видите и вот здесь вот у меня вырисовывается пятка вот теперь я вот эту пятку мне нужно прошить от этого стыка до угла. Конечно, это лучше делать нитью в цвет, вот этой бордовой. Но я уже я показываю, как не надо делать. Вот так вот сейчас вернусь, чтобы не делать лишних узлов. Теперь вот смотрите, вот здесь вот теперь мы отсюда шьем сюда и до угла, здесь вот проверяем, чтобы у нас не было дырки, потому что тут получается дырочка. И все. Теперь мы сшиваем от вот этого места до конца этот шовчик я просто беру за кромочные чтобы шов не уплотнять никаких крючков никаких нитки в два сложения в одно сложение и вот так вот за кромочные аккуратненько сшиваю вот смотрите эта сторона у меня сшита видите теперь мне осталось сшить эту сторону здесь уже проще уже мы можем начать от угла вот Отсюда и продолжить прямо до конца, вот так вот сшиваем хорош хороший. Вот и все, девчонки. Смотрите, как это выглядит с изнаночной стороны. Теперь я его выверну, этот носочек. Доволь, довольно мягкий, такой уютный носок. Одеваем его на маленький этот шов уходит наверх и этот шов держит носок на пятки вот в чем фишка этого способа я, я допустим не могла его понять изначально этот способ как оно все функционирует да ну вот так вот девчонки вот так вот он выглядит в готовом виде резинку опять же можем сделать высокую можем сделать низкую это уже на ваше усмотрение это как вы хотите можно даже вот так вот коротенькие слитки сделать вот на этом девчонки все я с вами прощаюсь вот они оба с вами была вика из школы рукоделия ставим лайки подписываемся на канал жмем на колокольчик подписываемся на инстаграм всем пока пока И вяжем